Ну что, друзья? Ну что, друзья? Ну что, друзья? Ну что, друзья? Вы скучали по Жеге. Видите, сколько пужинки? Много пива. Это еще немного. Друзья, это еще немного. Это совсем малость. Я сегодня после тяжелого трудового дня. Вернее, ночи. Поэтому я решил набрать пивка. Видите, вредные привычки, это очень плохо. Не надо курить, а тем более, как я докуриваю этот фильтр, почти всю сигарету. Так вот, друзья, я в этом видео ни в коем случае не призываю вас с бурным и вредным привычкам, наоборот.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 Вот это вот ее наследие осталось ложка. Иногда я могу постучать себе этой ложки по лбу, по своей, слышите, пустой голове, как винипух пел песни. В в голове моей опилки не беда. Вот, друзья, также в моей голове тоже опилки, поэтому я хочу вам еще рассказать. Привет, мои дорогие друзья или подписчики, кто еще на меня. Не успел подписаться, подписываемся Ставим вот такой вот жирный, как эта ложка Большой лайк, а можно два Ну и обязательно Какие-нибудь интересные комментарии А, друзья, не забываем, кстати Нажимать, нажать, вернее, колокольчик Видите, я уже совсем Опьянел, наверное Совсем уже я а, Распустился Так что я хочу вам сказать, друзья Друзья, а также Не забываем нажимать Акончик, вот это чтобы быть в курсе всех а, моих последних новостей, видосиков, которые выходят на моем YouTube канале, друзья. Вот я видите зажмуриваюсь, потому что ложка такая тяжелая увесистая, и убить можно просто и вся и нету вашего Жеки блогера, друзья. Вот, а мне бы это не хотелось, мне бы хотелось для вас побольше каких-нибудь интересных роликов поснимать. Видите, я сейчас в бульту вот, с Тивасом. то совсем я, друзья, разнервничался. Вот. уже <свыкут> друзья. Не повторяйте а, без, а, как это, когда какой-то трюк исполняют, не исполняйте мою отрыжку, друзья. Вас просто сдует, сдует, сдует, сдует, сдует. Но. Сегодня я хочу попробовать вот такой вот тортик. Помните, раньше был торт, он назывался сказка. А как называется, кстати, я его купил. Тоже, кстати, друзья, сказка. Не знаю, мог видно или нет, торт сказка. Когда-то, когда я был очень маленьким, в далеком-придалеком СССР, это 80-е, я 82-го года рождения, друзья, 90-е, вот, был такой вот вкусный торт, который можно было есть такой вот большой ложкой, как вот это. Вот, и сейчас я буду пробовать тортик специально для вас. Я очень его хотел, когда шел с работы, а сейчас что-то не особо хочу. Что-то не знаю. Видите, открыл крышку. Так, куда мне ложку, друзья, присобачить, приспособить. положу ее к себе на коленку, на мою высу друзья. Как моя голова, башка, под шапкой, кстати, не видно, под, под этой шапкой. Но она такая же у меня высая, как эта коленка. Ну, моя башка. Давайте попробуем. Нам не корешки, а вершки. Mm -hmm. Знаете, друзья, очень вкусный торт. Mm -hmm. Я на них перемараюсь. Я хочу эту ложку и спробовать. Вот такой вот, друзья, торт. Я не буду например, сегодня его себе там пачкать. Видите, я этой ложки. я не знаю, дотянусь от меня, нет. Mm -hmm. Друзья, знаете, тортик немного суховатый, вот. И, конечно, не такой, как он в СССР он прям был. Он прямо, знаете, наверное, пропитник какой-то, пропитки такой сочный, сочный. То есть ты его режешь, да? Тогда еще не ел бы такой ложкой, еще не дороза такой ложкой, тогда вот. И он прям сочный такой, да из него прям благо. Рухой, вот. а этот он какой-то сухой, очень много крема, друзья И, кстати, крем не сливочный совершенно блин если по зубам по ну, не знаю, как Мама, ну, как тут буду ну ладно. я хочу друзья продегустировать этот торт кстати, делают его знаете кто? Торт сказка от Ама. Какая-то Ама, короче, друзья. Ама-Ама-Ама. Ама-Ама-Ама-Ама. Ама-Ама-Ама-Ама-Ама. Блин, лимончик упал, друзья. Такой вот лимончик. Ммм, вкусный. Вот. Хотите коробку, которую я каваю? Я это вам покажу. я на помойке нашла mm, коробка. У меня вообще почти в целом С В друзья. Видишь какая коробка. Она классная, она как стол. У меня моя... Ой, камера, друзья, наша с вами не упала. когда бы не было ледосика. Вот, моя, видите, фирменная подушка. Вот, теперь у меня есть коробка тут с помойки фирменной. Это место столика, друзья. Ну вот, я, блин, не знаю, как вам показать. Вот я, не видно, блин, у меня оператора, видите, нет, я так мучаюсь. Ну вот, видите, сколько, и можно прям полторта расчеркнуть с этой ложкой, да, такая крутая ложка, у меня в не осталась. Друзья, на самом деле я купил в магазине не очень дорого отдал денег. Всего лишь 302. Борчей. Рублей. Вот, но ложка конкретная. Ложка конкретная. Вот, мой предыдущий ролик. Подождите, кусочек видите, какой большой. Сейчас я буду пробовать. Ммм. Ммм. Ммм. Друзья, это помнятый мультик для меня в Кузе, он наслаждался. Это тонко, по-моему, он, он, он торт стал. Вот я тоже ощущаю себя этим этом кузине. Кузин, друзья. Кусок соус даже в год не залазил. Надо его пиласиком протолкнуть. на весь перемороза но это не беда, поскольку тот очень вкусный то, кстати, друзья, действительно, но знаете как наверное из пяти баллов я бы дал баллов сколько баллов сейчас вот с соплями с вами свежаю вот, кто сейчас кушает, смотрит меня на этот момент можете это отключить лук, как я свои сопли Разбивая соплями этот торт, друзья, и пивом, пивом соплями, вот, короче, это не, м -м -м. Да, вообще даже лимонад нет нормального, в принципе, только пахнет лимонадом, а на вкус он вообще не лимонад, также этот торт, друзья, он, блин, только называется сказка, ни хера это никакая не сказка, как, знаете, есть такая поговорка, вернее, такая вот подъемочка маленькая, кому подходишь, кто то не жалости на жизнь, а ты ему говоришь, а ты что думал, ты в сказку попал, да? А. Вот. Будь здоровым, друзья, скажите мне. Поэтому я тоже не попал в сказку, как ожидал. Вот, потратил 150 рублей, его по скидочке взял, он 300 стоил, с лишним там, с копеечками. Вот, но это совершенно не сказка, это моя а. отрыжка, бля. Атрыжка, бля. Вот, которая, видите, может, я скинул из-за того, что его смешал. И получился такой тортик с пиватиком, с отрюжкой. Я друзья, я не знаю, друзья, ведь переморозился, а капец, это у меня. Как, не знаю, кто. Мне что-то вышки в руками есть, потому что я, ну, чисто у меня она не заватит. Как бы я не хотел, не могу все другое Ну, тортик вам скажу, что, в принципе все пойдет. С чайком, а самое главное в хорошей компании, я думаю, нам дойдет. Вот, ну, если как я его его поглощать, вот, мне он не особо заходит. Боюсь потом это еще просраться. Но я думал, вы это уже не увидите. А может, увидите. Может, я камеру возьму. Жека снимет, как он притрясался, да? отпил пива и, и тортика. Блять, сука! Видите, даже подавился, он настолько сухой Я когда-то где -то снимал тоже какой-то торт, не помню Я его даже, по-моему, на канал не заливал, не успел Ударил, забыл, короче, про этот ролик и Почитал телепон, короче, всю информацию И он нахрен, чертям опять еще шапка спачкал Короче, его ударил, вот, вот я тогда так же давился, короче Я сейчас это тоже тортом донусь да, Реально, друзья, донусь да, Потому что он ну, реально, он невкусный, короче Ложка крутая, да Крышка крутая, да, шапка крутая, блять, Тот уже падает на пол, да? А, кстати, что упало, друзья, то пропало. Жека крутой. А, ну, а тортик, я не скажу, что он крутой, он какой-то беспонтовый. На самом деле, производители вот этого торта, Вот еще раз, если вам видно, друзья, Име, э, Зарубите себе на носу, сделайте его посочнее, поважнее, что какие-то попиточки туда, на, я не знаю. Кремочка, лазеринчика, смазочки, да, чтобы получше заходило, а так без смазочки не заходит вообще. Блин, я даже рот не могу, блин, я не знаю даже как вообще с этой ложкой, я купил эту ложку. Друзья, я вас разыграл на самом деле, какая не бабушка мне ее оставила, у меня бабушка оставляла такие ложки, на их лампад отнес когда давно-давно. Шучу, я где-то где потерял, пропил, наверное, уже не помню где. Вот, и у меня были как, такие ложки, они были меньше намного. Вот, это прям такая ложка громадная и видите такая узора, под мой стаем русского парня сейчас как русские свиньи кто смотрит этот видос да наверное из ближайших стран но не буду озвучивать страны какие да а может не из ближайших может даже из океана сказать вот русская свинья сидит друзья не свинья а медведь а медведь это известный он вот так вот лапы нажмет и жрет свою добычу, да, как я тортик. Расковыряет, а потом только начнет дегустировать и пробовать. Вот. Тогда я сначала тортик расковыряю, а потом начинаю его пробовать, дегустировать. Вот, я же русский медведь. Бля. Вот, друзья. Поэтому не залупайтесь на русских медведей. Вот. Знаете, нормальный тортик. Ну, блин, неудобно его совать, хоть руками его ешь. Я Даже не знаю. Блин, хотел ролик, который, точнее, получилось, надо какать Да? Не ролика какой-то мне, не знаю. Он уже не меня торта, друзья, уже на полу валяется Мне как хочется взять его, сука. И селево, я бы тебе кусок кусок кусок кусок кусок кусок кусок кусок кусок кусок кусок кусок кусок 150 рублей российских деревянных, вот это говно, которое я даже есть не могу, я им давлюсь, короче. Это как, не знаю, на сухую там это. Мы поняли, да, со своей там вот есть любимая девушка, может быть, жена, а может быть, любовница даже, да, вот, вот на сухую, да, не особо приятно. Также торт хавать на сухую. Начинаешь, этот сука тот пел сбивать. Начинаешь им добиться, блин. Пиво вкуснее, чем то представляете? Хотя пиво-то оно не вкусное особо. Не, оно вкусное, но оно... Ой, друзья, ой, друзья, оно... Вот, друзья, видите, как я уже давно с этим тортом, он у на полу видит. Вот, И что я могу вам сказать? Что я могу вам сказать? Что я могу с этим тортом, друзья, сделать? Кстати, вот видите, розочки вот такие вот. Смотрите, я вам покажу сейчас розочки вот, блять розочки, видите, да, на вот так нет. Я еще не отмываться буду, наверное, не так. Друзья, да, кстати, представляете, опять же с вами поделюсь, я уже мылся, знаете, с какого месяца. Сегодня у нас 22-е. А, что у нас сегодня было? 2 декабря, по-моему. А, не мылся, я вообще не раз не мылся, только птичку подмывал. Вот, и ноги. Голову два раза за это время помну, кстати, в тази. В тази. Вот. Где-то сентября, друзья. Месяца три я уже вообще не принимал. Хотя в другом ролике я а, поделюсь с вами ощущениями, как это, блядь, не мыться три месяца. Многие из вас неделю не могут там не мыть ходить, а я уже три месяца хожу. Ну, я уже жарко, друзья. Вот. Ну просто очегоны. Просто у меня когда маленький, блядь, сука, еще упал на пол. Ну и хрен -то. Невкусный торт, его не жалко растоптать. Знаешь? У меня очень был. Всегда приходил статок. Там праский, знаете, раньше был. Шоколадный, шоколадный. С таким тоже сказкой приходил. какая это, сука, друзья, это была сказка, понимаете? Это была в у меня сказка. А это, блядь, какая-то не знаю. Это не сказка, а это, это блядь, плохая сказка, друзья, во, плохая сказка. Тут один этот соевый крем, я не знаю, какой там, пальмовое масло, блядь, и все, и больше ничего здесь, даже вот, видите, ничего больше есть, такого нету, ценного. тут тухачек, кстати. Очень вкусный, поэтому не знаю, друзья, как заканчивать этот ролик, наверное, не особо-то и длинный получился, вот, я все хочу, не знаю, какую тему для вас развить интересную, что-то не настроение вообще нет, какой-то пошивое настроение, какой-то не вкусный, это как раз, вы знаете, если бы он варенье ему дали, да, который живет на крыше, друзья, меня он, кстати, живет на крыше. Взлетает ко мне часто торточка, вот такой вакуумный случай, говорит, а Жека открываю, давай в по одной. Вот. Ну, как бы, у меня всегда банка варенья стоит, да? Вот представляете, если я поставлю тухлую банку варенья, и это совершенно, ну, он обидится на меня, ну, конечно, сначала подрастается, потом обидится и больше не прилетит. А с кем мне тогда по одной, друзья, пропускать? Вот. Белочка равно ко мне не приходит. Она про меня забыла, она мне изменила, ушла кому-то другому друзья по не нашла кому-то, зубами, видите? без зубы, вот, без зубы Жека. Вот. я зубы поставлю, когда я буду стримы вести, вы мне в донатах накидаете баллы. Деревянных, российских, а можно и зеленых, американских. И вот. если я поставлю обалденную улыбку, как Глебушку, да, тогда, наверное, я уже буду не тот же которого вы привыкли смотреть. Я, сука, торт такой жирный, Блядь, что-то меня уж тошнит, я боюсь, я еще прогреюсь. Пиво, торт, пиво, торт, пиво, торт. Сейчас, друзья, я закурю, ладно, и заодно возьму салфеточки и вытру руки. Друзья! Yeah. Друзья, yeah. yeah. я здесь с вами. Где-то, блядь, тоже ходил. Вот, я по тату уже тут уже наследил, короче, тапочки даже. Я не буду свои тапочки облизывать. Нет, нет такого вот я еще, друзья, не дошел. Не дошел, короче, такого, чтобы свои тапочки облизывал. Вот. Я даже, видите, закурил, с говоря. Наверное, лучше я попью пивка для рывка. Вот. Чем будут отстойный торт к хавать. Ну, как вы меня смотрите, да, вот, наверное, кушайте, видите, вся ложка измазана, наверное. Вот. Вы, наверное, меня смотрите и скажете, блять, что за небанах. Какие-то это, блин. Какую чушь несет, какой-то торт притащил, какая-то раскладушка, да, беспонтовая. Какая-то коробка вместо стола. Тащи какой-то, блин, долбою. Сидит, тут что-то грузит нас. Ну, друзья, ну, это же я мне же не с ним пообщаться, я решил вас погрузить. Так что, друзья, не забываем ставить вот такие вот жирные лайки. Обязательно, друзья, а обязательно интересные комментарии. Ну и, конечно, кто не подписан, подписываемся на канал Жека. Мой канал. Нет, наш с вами канал Жека. Друзья, наш с вами. Пускай не будет, а канал-то будет. Он будет ваш уже, а не мой. Такой вот наследие маленькое, да? Вот. Что-то меня уже распирает. Пиво, торт, пиво, торт, друзья. Какой-то вот торт спивай пивом, только же как... вот. как. Кстати, на работе у меня парнишка один такой реально так прогрузил конкретно. Лёхак, я привет. На меня, кстати, я был... Сам на себя, друзья, людей подписываю, подхожу, говорю, слушай ты, блядь, сейчас тащу тебе, блядь, понял ты, блядь, сука, ты ч, блядь, ты на кого, блядь? А? На кого пофиг открываешь, блядь? Понял, блядь. Ты ч, блядь, поп попутал, что ли, а, блядь? Чртило, блядь. Ну-ка давай подписывайся быстро, сука, блядь, иначе тебя, бляща, блядь, нахуй, сука. Ну-ка давай подписывайся быстро и не забудь это колокольчик нажать, чтобы события всех моих быть, блядь. Понял меня, нахуй, блядь, еще, блядь. Все зубы, блядь. Побудергиваю, блядь, моргал, сука, выгоню. И все, и люди, друзья, на меня подписываются и смотрят потом, и лайкают, и комментарии ставят. Вот. и сегодня тоже, что-то, блядь, пару человек на себя таким способом, ну, типа того, подписал. Так вот. что, друзья, конечно, по-доброму с людьми, вот, я попросил просто подписаться на меня, они на канал, там, все, там, посмотрели, поржали, понимаешь. есть анекдоты от жизни, друзья, вот. Кстати, тем анонизм я так и это не, до, не завершил, короче, не, не, не, не, не делал начатое, вот, поэтому я обязательно отдельно потом ролик сниму, какой-нибудь серьезный такой, на тему, друзья, что нельзя своего слоника мучить, вот, иначе потом слоник вас мучить, начнет по какому такой во сне розовый. Вот, солдок ко мне пока только слоник не приходит. Ну, к вам надеюсь тоже. Ну, может, кому-то и приходит, но... Ну, греки слабого. Бля, я вот не знаю даже, что ты с этим бочком делал. чем мне, друзья, его? А язык затушить, нет, а кстати, вот такая хрень можно делать. Вы так умеете, а я умею. Вы представляете, я куча, чем мои, друзья. По-любому я куча, чем вы. Потому что я так умею, а вы так не умеете. А может вам слабо? Блин, опять я вас вот это вот плохие привычки. Я же хочу, друзья, просто говорить. Вот. Но что-то пока не получается никак. Очень много в жизни у меня нервов. Вот это все. Тортик невкусный. И там утро, утро невкусное какое-то, блядь, без энергетики надо заканчивать пить, у меня же отваливается от них. У меня реально, друзья, я реально, я начинаю утро с энергетикой, сигарет. Вот с такой вот отравы, там тортики всякие, жирные, напалимом масле. Так много и не протянешь, а они же типа, типа, постучу-ка я. По своей, блядь, пустой голове, вот этой ложкой. сначала обнижу я, как... а потом, блядь, сука, постучу. Да. Сейчас я кондус, себе вот так вот сделаю. Пальчики тоже. Не суть им ляжные вдруг. Вот сюда девочек касается. Поэтому, друзья, давайте, наверное, поставим а, этому видосику такой вот жирный лайк. Вот. Что с этим таком вот. Давайте так. Вот. Что бы вы хотели, чтобы я сделал с этим невкусным таком вот с этим вот невкусным тату. Что бы вы хотели, чтобы я сделал. А, отдал другу? Нет, наверное, вы бы так не подумали. Ну, вот зачем другу отдавать невкусный тортик? Это неуважение, просто это... Ну, как, зачем друга обижать, там, кормить отравой, да? Это все-таки друг. Вот. А отдать родственникам не но ну, у кого-то вообще их нет да родственников их в принципе таять получается некому вот но у кого-то они хорошие зачем зачем нам лучше вкусным тортиком приехали в гости да что еще пойти кому-то подарить на улицу да, тоже вариант но кто будет есть там вкусный тортик скажет ты что нам вообще Слушай, парень, ты что, попутал что ли, да? Мы пойдем купим вкусный тортик. А что ты нам не вкусный тортик даешь? Какой вариант, друзья, остается? Давайте подумаем вместе. Наверное, не, наверное. так вот, сделать, бля, блядь? Что тут размазать нахуй, соко меня бесит этот торт не бага, блядь. Бесит меня, этот торт. Я вообще меня вс в жизни в этой бесит тупой. Шучу, конечно, друзья, шучу. Вот, тот, вкусный. Ну, мне особо не, по, не зашел, как и вам, наверное. Вот. Я теперь буду откинуть, и я здесь грязь. Ладно. Короче, друзья, жмем такие жирные лайки, оставляем комментарии. Ну, и не забываем подписываться на канал, на наш с вами, друзья. Канал, сука, только не подпишись. Я приду за тобой, понял, ночью нахуй. Тепорочку зарезу вместе с Карлосом, блядь, и крылья обломаю нахуй. На ЖЭКу, друзья. Вот. Давайте, пока, пойду блевать, мне что-то так хуёво. Тортик хуёво, пиво нормально, тортик тортик и мне очень плохо. Давайте, друзья, я поблюю, вы, блядь. Пойду продушусь, просклюсь, и мы с вами обязательно еще увидимся. Давайте, друзья, до встречи, пока.